О тебе. Хочешь поехать на бал? Да, крестная, очень, но я не могу. Не спорь, не спорь, ты поедешь туда. Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь. Это хрустальные туфельки. Я не принесут вам счастье, потому что я всем сердцем жажду этого. Возьмите. Первая светлая память о детстве, сад, озаренный сиянием лунным, сказки, живущие в близком соседстве, С маленьким сердцем поющим, как струны, пал во дворце, Из распахнутых окон, медленной музыки слышатся звуки. Золушка, ты ли поправила локон, жало волнение, тонкие руки. Посмотри, кто к нам приехал. Таинственная и прекрасная незнакомка. А как он смотрел в глаза мне. Не забуду никогда, он сказал ты небесами. Мне дана на все года. Не хватило лишь минуты, чтобы сказать ему смогла. Я люблю вас. И о туфельке хрустальной ночью примечталась мне Принц влюбленный, принц печальный, навещал меня во сне, Я с кольца бежала быстро, оглянуться не смогла, словно за плеч, лучисто. Два раскинулись крыла, рассыпались бриллианты, шелк сползал, сжимая с плеч, звонко раздались куранты, не давая кончить речь. Увидев тебя в больном платье, Мне захотелось в айсе закружить Взять тонкий стан, твои внешние объятия, О, Боже, как тебя мне не любить! Какую нежную, прекрасную принцессу Ты словно золушку у принца на балу Часы пробьют, таинственно исчезнешь, Оставив мне лишь туфельку свою. На перекрестках повседневной суеты, Где для души хорошего так мало, Почудилось, что милые черты увидел я среди призрачного бала. Старинной сказки ужил вдруг сюжет, Десьявь и сон завязаны судьбою, И туфек хрустальный легкий след Плечет, как наваждение, за собою, и кажется, что я идти готов, чтобы найти любовь в любые далее, Вот только бы не слышать бой часов. Чего мне ждать от жизненных реалий? распутать клубок из туманных полночных дорог и выбрать одно, что предписано яркой звездою примерить покой, чтобы душу мою уберег от многих невзгод, что расставленный метка судьбою.